Здравствуйте, уважаемые коллеги, члены президиума. Я бы хотела представить вашему вниманию сегодня доклад на тему «Проблема псевдомбернозного колита, осложненного токсическим мегаколоном в онкологии». Кластридиум дефицеля вызывает развитие псевдомбернозного колита и в настоящее время является ведущей выявленной причиной внутрибольничной диареи, связанной с антибактериальной терапией. По некоторым данным частота развития диареи у госпитализированных пациентов, получающих антибиотики, колеблется от 3 до 29 процентов. У людей со злокачественными новообразованиями заболеваемость псевдоембринозным колитом составляет 7 процентов, причем примерно у 8 процентов из этих инфицированных развивается тяжелая форма заболевания. Несмотря на современные возможности лечения кластеризиальной инфекции, отмечается рост заболеваемости и смертности от нее. Смертность от псевдоембраннозного колита колеблется от 6 до 30 процентов. Что касается онкологических больных, смертность у них непосредственно связанная с колитом была выше, чем у больных с раком без него. Также удлинялось время пребывания в стационаре. Кластридиум дефицилия это токсин-продуцирующий, спорообразующий грамм положительный облигатный анаэроб, впервые описанный в 1935 году как часть нормальной микрофлоры новорожденных. К 1978 году кластридия была четко идентифицирована как болезнетворный агент псевдоэмбронозного колита. Споры кластридии сохраняются крайне долго во внешней среде. Источниками инфекции являются больные люди и бессимптомные бактерионосители. Носительство достигает 16-35% у стационарных пациентов, причем процентное соотношение пропорционально продолжительности пребывания в стационаре и увеличивается при воздействии антибиотиков. Основными путями передачи кластридиальной инфекции являются фекально-оральный от человека к человеку, посредством загрязнения окружающей среды, через предметы обиходы и руки медицинских работников. К факторам риска развития псевдомбиронозного калита относятся пожилой возраст, люди старше 60-65 лет, антибиотикотерапия в анамнезе, большую роль играет прием цефалоспоринов второго-третьего поколения, клиндомицина и эпторхиналунов. Есть также данные, что калит может вызывать и сам энтомицин, которым его лечат длительное пребывание в медицинских учреждениях, включая дома престарелых, иммуносупрессия при онкологических заболеваниях и различных системных заболеваниях, и иммунодефицитное состояние, операции на желудочно-кишечном тракте, воспалительные заболевания кишечника, длительное использование назогастральных зонтов, длительный прием ингибиторов протонной помпы и тяжелая сопутствующая патология. Падогенез псевдомбронозного колита сложен и даже в настоящее время еще недостаточно изучен. Известно, что клиническую картину обуславливают только токсигенные штаммы кластридий, которые выделяют такие токсины, как А, энтеротоксин, Б, цитотоксин и бинарный. Бинарный токсин риботипа риботип NAP1B1 был впервые описан в 2000-х годах в Северной Америке. Исследования показывают тенденцию к более тяжелому течению заболевания у пациентов, в кале которых определяется бинарный токсин. Клиническая картина заболевания многогранна. варьирует от бессимптомной колонизации до флуминантного течения. При отсутствии рациональной антибактериальной терапии, направленной на эрадикацию токсигенных штаммов кластридий, инфекция может прогрессировать и вызывать обширные воспалительные изменения в стенке толстой кишки с фибринозными наложениями по типу псевдомембран. Из осложнений можно выделить токсический мегаколон, перфорацию стенки кишки и сепсис. При классификации патологии по тяжести выделяют – легкую форму, при которой развивается диарея с незначительной болью в животе, в среднетяжелую форму, при которой прогрессирует диарея, повышается температура до фибрильных значений. Тяжелая форма кластридиальной инфекции проявляется сочетанием диареи с болями в животе с пастического характера, развитием лихорадки вплоть до гектических значений или при тяжелой и осложненной форме уже развивается полиорганная недостаточность, возможна кишечная непроходимость или лихорадка. Если вовремя не диагностировать и не лечить псевдомибронозный колит, заболевание может прогрессировать, и последствия будут катастрофичными для пациента. Токсический мегаколон – редкое, но угрозное осложнение болезни. Определяется как сегментарное или полное растяжение толстой кишки более 6 см при наличии признаков колита и системной интоксикации. Данный синдром встречается до 3% случаев, сопутствующая смертностью от 38 до 80%. Впервые токсическая дилатация толстой кишки, как осложнение псевдомбронозного колита, была описана более 40 лет назад. Псевдомбронозный колит рецидивирует после лечения 8-50% случаев. К факторам риска рецидива инфекции относятся повторное дозначение одного или нескольких антибиотиков, пожилой возраст, тяжесть основного заболевания. Низкая концентрация сывороточного альбумина, пребывание в отделении интенсивной терапии, а также вообще в стационаре более двух недель. Частота рецидивов особенно высока в популяции онкологических больных, причем рак является независимым фактором риска рецидива. Диагноз псевдомипронозный калит ставится на основании клинических и лабораторных данных, реже после эндоскопического и рентгенологического исследований. Быстрая и точная диагностика необходима не только для индивидуального ведения пациентов, но и для профилактики внутрибольничной передачи инфекции. К сожалению, единого подхода к выбору диагностической методики нет. В настоящее время доступны различные лабораторные методы для обнаружения кластридий, Например, серологические методы основаны на идентификации гидрогеназа и токсинов кластридий. К бактериологической диагностике относятся культуральные методы выделения токсин, продуцирующих штаммов, которые считаются эталонными методами диагностики, и молекулярно-генетические методы, например, ПЦР. Прикол анаскопии – слизистая оболочка толстой кишки имеет розовый цвет с гладкой блестящей поверхностью, покрыта множественными до 1 см в диаметре фибринозными бляшками. Колоноскопия может быть полезна для подтверждения диагноза, но однако есть риск перфорации в уже расширенной толстой кишке. При ультразвуковом исследовании отмечается усиленная перистальтика и утолщение стенки толстой кишки. Из рентгенологических методов используют обзорную рентгенографию, иригоскопию и КТ. Несколько слов о лечении заболевания. Бессимптомные носители имеют относительно низкий риск развития псевдомбронозного колита. Лечение не рекомендуется. Наиболее часто используемыми антибиотиками для лечения инфекции являются митроэндозол и ванкомецин, в том числе и у онкологических больных. Данные препараты применяются либо в качестве монотерапии, либо в комбинации в зависимости от тяжести колита, приморбитного фона, рефрактерности заболевания и появления рецидива. Обычная доза метроиндозола составляет 500 мг три раза в сутки в течение 10-14 дней. Ванкомицин используется в параральной форме в диапазоне от 125 до 500 мг 4 раза в сутки. Параральный ванкомицин не может достичь участков толстой кишки, которые не являются непрерывным сегментом ЖКТ, например, при операции Гартмана. При этом рекомендуется введение ванкомицина клизмой, что дает гарантию достижения препаратам пораженной области. Применяют ванкомициновые клизмы по 500 мг, разведённые в 100-500 мл 0,9% натрия хлорида, каждые 6 часов. Объем раствора зависит от длины обрабатываемого сегмента. Фидаксамицин относится к макролидам. С 2011 года был одобрен для лечения костно инфекции в США. Дозировка фидаксамицина составляет 200 мг два раза в сутки в течение 10 дней. Также из антибиотиков можно использовать тегициклин и рифоксимин. Трансплантация фекальной микробиоты означает, что кал здорового человека прививается больному. Фекальная трансплантация показала свою эффективность у онкологических больных с рецидивирующим псевдомбронозным калитом. Симптоматическое лечение предусматривает восстановление водно-электролитного баланса и профилактику минозных тромбоэмболей. При выявлении токсического мегаколона у пациентов с псевдомбронозным колитом и отсутствии признаков улучшения состояния на фоне консервативной терапии показано оперативное вмешательство. Ряд публикаций и следующих уровень послеоперационной смертности при токсическом мегаколоне подтверждают, что операция показана в тяжелых случаях и что субтотальная колэктомия является операцией выбора. К негативным прогностическим факторам риска смерти у пациентов относят развитие шока, определяемого потребностью в азопрессорах, повышение уровня лактата свыше 5 ммоль на литр, изменение психического статуса человека, а также необходимость вентиляции легких. В настоящее время не существует четких критериев, определяющих порог для оперативного вмешательства. Однако, чем больше у пациента негативных прогностических факторов, тем раньше следует рассмотреть вопрос о хирургической консультации и оперативном лечении. А сейчас я бы хотела вам представить клинический случай, который произошел в нашей клинике. У пациента в марте 2013 года был диагностирован рак сигмовидной кишки второй стадии. В апреле того же года выполнена левосторонняя и передняя резекция прямой кишки. На четвертые сутки после операции выявлена несостоятельность колоректального настомоза, проведена релопаротомия, резекция настомоза, концевая трансферзостомия. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии, в последующие полгода не получал одевантное химия, лечение. В октябре 2013 года пациент поступил в диспансер с целью закрытия стома. 22 октября была выполнена реконструкция толстой кишки. Операция протекала с техническими сложностями ввиду выраженного спаечного процесса в брюшной полости. После операционного периода пациент получал в течение пяти дней цифтреаксон 2 грамма два раза в сутки и метроиндозол 500 мг 3 раза в сутки. На десятые сутки после операции, в связи с появлением субфибрильной температуры, спластических болей в животе и лейкоцтоза, пациенту назначен цефапирозон плюс сульбоктан внутривенно 2 грамма два раза в сутки. На этом фоне отмечалась положительная динамика. Вышеперечисленные симптомы регрессировали. На 16 сутки у пациента повторно ухудшается состояние. Появляется тошнота, рвота, фибрильная температура, частый жидкий стул. жидкий стул. При осмотре живот был заметно вздут и болезненный при пальпации. На рентгенограмме определялись признаки толстокишечной непроходимости, как вы видите на слайде. На 16 й сутки пациент переведен обратно в реанимацию. На 17 й сутки диагностирован псевдомибронозный колит, начата антикластридиальная терапия. На 18 й сутки у пациента развивается клиника септического шока, сопровождающаяся полиорганной недостаточностью. Проведена экстренная релопаротомия. Интраоперационно подтвержден диагноз токсический мегакулон на фоне псевдомбероносного колита. Выполнена тотальная колэктомия. После операционного периода состояние пациента оставалось крайне тяжелым, продолжалось протезирование витальных функций. На фоне полиорганной недостаточности развилась почная недостаточность, проводилась заместительная почечная терапия. Общей сложности 1 сеанс гемофильтрации, 4 сеанса ГДФ. На данном слайде представлена динамика течения заболевания. Как вы видите, на 16 сутки, когда пациент был переведен в реанимацию, у него был ЦРБ 300 единиц. Затем, после операции на фоне проводимой интенсивной терапии, состояние пациента стабилизировалось, отмечалась положительная динамика. Однако на 22-е сутки повторное ухудшение состояния. Опять потребовалось как раз вот На 21 сутки был подъем лекокцитов до 32, то есть уже была пневмония. По рентгенограмме у него была левосторонняя нижнедолевая пневмония. С 37-х суток пациент дышал самостоятельно. На 45-е сутки мы перевели пациента из реанимации в профильное отделение, и на 55 сутки пациент был выписан из стационара. Также здесь в таблице представлены все антибиотики, которые получал пациент. Выводы. В зависимости от различных факторов кластридиальная инфекция может прогрессировать и вызывать развитие псевдомбронозного колита, особенно у онкологических больных. Важной и до сих пор нерешенной проблемой является отсутствие в нашей стране единого подхода к лабораторной микробиологической диагностике кластридиальной инфекции, что приводит к запаздыванию в постановке диагноза, нерациональной антибиотикотерапии и распространению возбудителя внутри лечебного учреждения. Колоктомия, вероятно, является операцией выбора после диагностики токсического мегаколона на фоне псевдомбронозного колита при неэффективной консервативной терапии и представляет собой потенциально спасительную операцию. Спасибо за внимание.